Всякое бывает. А вдруг, если мне его не хватит, я его где потом буду досаживать-то? Вот он взял и кончился на трех четвертях зуба. Это же не кусок ткани, что пошел второй отрезал. Ну вот, собственно. Весь забор трансплантатов. По всей видимости, я даже не знаю, чем рождены были когда-то эти мифы о сложности вот этих всех методик. Может быть, потому что старались раньше забирать вот эти субэпитериальные трансплантаты. И было много осложнений. Но вот если я сохраняю надкосницу, то обычно... Там пациенты говорят ну три дня, не дискомфортно кушать. Ну, это не то, что прям болит, Нет, это не то, что болит. А я знаю, я же брала особо питали инфраксплантаты, как болит после них. Я не знаю, я считаю, что вот этот прямой метод, он настолько прост и удобен в исполнении, и не надо искать никаких сложных путей. Я думаю, что всем видно, что его не доипитализировать он настолько тонкий. Ну, здесь ну, просто да? не, не взять, вот здесь я уже все, вот она костиная, и уже здесь не сделать ничего. Да, мы его депетализируем ровным движением, сбриваем просто эпители. Петели нужно убрать здесь, по возможности, контролируя, конечно, это зрительно. Ну, теперь мы начинаем с вами подшивать трансплантат. Трансплантат на время операции, как только мы его забрали, сразу в физраствор помещается и всегда он там хранится. И пока я работаю, у меня всегда, даже на всех операциях видно, сейчас уже меньше, тампон с физраствором у меня всегда в руке, потому что как только я отворачиваюсь от пациента, я на ложе его кладу, да, чтобы не высыхало слизистая нигде. Ну, сейчас мы будем пытаться его зафиксировать простыми узловыми швами. Попробуем как-то сделать. Здесь, видите, проблема просто в том, что сысочков у нее нету фактически. Но вот а ту надкосницу, которую я умудрилась оставить и скелетировать, мы ее сейчас используем. Будьте здоровы! Есть исследование, говорящее о том, что зависит от слоя соединительно-тканного вот этого трансплантата, там коллагеновые э, печки разного типа. И да, чем ближе с капители, вот лучше располагать те, которые и должны были быть там. Но, наверное, я никогда не переворачивала, не знаю. Можно просто сказать. Не, ну можно, конечно, провести, к своей... да, если он порастит... да не то, чтобы плохого, он иногда дает просто такой негативный рост. Он же потом, через 2-3 года, еще все растет. Да. Увеличивается, увеличивается в объеме. Это, конечно, хорошо, но не везде. Нет, в области имплантатов, когда он себя так ведет, я очень искренне радуюсь. Потому что там ну, все-таки проблема вообще как бы с какой-то трофикой, питанием. Но лучше пусть будет, я так всегда считаю. Это проще убрать, чем... Наращивать. В каких В каких? Множественная рецессия. Так. И, и использую. Но при биотипе толстым или средней хотя бы толщиной, потому что если тонкий биотип, я не, тоннелем не пользуюсь. У меня, я работаю тоннелем, но просто не так много. как Может быть, ну... Но... Чаще ротироваться, да, если... Для множественных рецессий, да, он, честно говоря, более прогнозируем. То есть вот эта как бы, ротация, она более прогнозируемо, чем тоннель. Потому что в тоннеле там есть свои особенности. Там погибают трансплантаты, вы знали. Потому что вы не можете качественно принимать лучше стопроцентно подготовить. И очень часто, когда чуть-чуть затупился инструмент, мы начинаем просто не резать, а размажать теканью. И это, конечно, здорово для успеха. Я считаю, что эта методика очень травматичная. Хотя работаю, когда хорошая, это такая толстенькая десница. Почему же нет, можно тоннель сделать. Хотя на сегодняшний день тоннель так модифицировался, что он еще и перемещается вниз и на подвешенных композитных швах. И тоже он уже немножко другой. Это не совсем тот самый тоннель. Ну что, мы с вами начинаем выполнять ротацию двойным оббивным швом кисетным. Что единственное, тут нету межзубного промежутка, поэтому я буду ушиваться вот туда далеко 26. да ну это уже очень часто у них видите а с другой стороны там где было бы возможно к сожалению и сломали челюсть вот по вот этому шву, скажите мне пожалуйста есть у кого-нибудь вопросы да, по обвивному. Всем он понятен, он, его каждый может повторить. Прокол, вкол и выкол в области слизистого косничного лоскута всегда старайтесь делать в основании сосочков, и не в вершину и не выше. Потому или прорежется. Свершаю щиток. Да, вот мы тут даже почти вышли. Вот как бывает, видите как? Порвали, все, все равно. Видно, где-то истончила сильно и порвалась. Ну, то есть, это, конечно, не криминал. Это всё... Да нет, просто я перешиваю, все достаю и перешиваю.